Всем привет! Очередной обзор Аирдропа, который проходит на бирже EOBIT, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Торги стартуют в июне, новостей пока что нет, могут в любой момент выключить Аирдроп, а на завтра назначить старт торгов. Пользуемся возможностью и зарабатываем монеты. Также в июне на старт торгов будет доступен фарминг и памп, что придаст скорее всего ценность монете. По заданиям. За регистрацию телеграм-бот платят один раз, 3, чем монет за два. Остальные задания можно делать каждый день, любой на ваш выбор. Все выполнять не обязательно. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете на «Выполнить», читаем описание, выполняем, отправляем где нужно отчет в виде ссылок, кодов и прочего. И нажимаем кнопку «Проверить получить». Если только начали выполнять задание, вам монета не начисляют на баланс аэродропа, не переживайте. 7 дней выполняем, на 8 начнут уже проверки идти. Трейд своп на 10 копеек делаю. Уже говорил не один раз. Как видите, ни одного отклоненного, все в плюсе. Да и вообще у меня тут ошибок мало. Как выполнять полностью задание. Депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снимал отдельное видео. Ссылки в описании. Твиттер ВК не работает. Остался Фейсбук. У кого он активный, размещайте посты. Содержание в описании. Копируем текст, размещаем. Получаем ссылку. Вставляем ее сюда. Советую разбавлять посты, чтобы Фейсбук не забанил ваш аккаунт за спам. Каждый день текст свой новый добавляйте. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok. Общаемся в чате. Тут на тему криптовалюты. Или просто поддерживаем беседу. Не нужно каждый день заходить и с каждым в отдельности здороваться. Это точно не засчитают. Проверяем других пользователей. Каждое проверено задание другого участника. 100 монет по 12 в день. 1200 монет дополнительно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.